Я бы желала для Германии, чтобы у нее снова появилось правительство, у которого есть хребет делать политику, исходя из собственных интересов, а не действовать как хвост Америки. И чтобы немецкое правительство не поддерживали, как сейчас, снова и снова конфронтацию США против России. И поэтому я думаю, что Россия и Германия должны снова по-новому относиться к друг к другу, а не как это сейчас происходит. И также это просто оскорбление нашего интеллекта, что нам сейчас рассказывают. Многие из вас наверняка следили за последней встречей стран НАТО, в которой они приняли решение выставить Россию опасной для элементарной безопасности Америки. И в качестве доказательства нам рассказывали, смотрите, как Россия себя провокативно ведет. Ведет себя провокативно на границе с НАТО. На это можно было смотреть с чувством юмора, если бы это не было настолько серьезно. Ведь надо понимать. Все, что Россия делает у себя на территории, все это всегда происходит на границах НАТО. Потому что ведь НАТО расширилась прямо до границ России. А теперь НАТО говорит, смотрите, как Россия там ведет себя провокативно на своей территории. А я считаю, провокация это то, что НАТО продвинулась до границ России. По крайней мере, это опасно для мира на нашей планете. И то, что НАТО проводит прямо на границе с Россией маневры, как Defender 2021, когда американские солдаты маршируют по всей Европе, чтобы похвастаться, насколько быстро они доберутся до Черного моря. И как раз все это не способствует миру и безопасности. Все это очень опасная и страшная ситуация для всех нас. Поэтому необходимо, чтобы это прекратилось. Также по поводу того, что Россия является угрозой для американской безопасности. И я посмотрела на то, сколько кто отдает на вооружение. Ведь эти цифры открыты и доступны для каждого. И кто сколько в нашем мире тратит на вооружение. Соединенные Штаты Америки в этом году, прямо во время коронакризиса, потратят 780 миллиардов долларов на вооружение. Или правильнее нужно сказать, 780 миллиардов долларов выбросят на ветер для вооружения 780 миллиардов долларов это себе даже тяжело представить какая это большая сумма денег также и страны нато в европе которые за последние годы все больше и больше начали тратить на вооружение на первом месте германия которая все больше и больше тратит и как раз сейчас когда нам говорят, что из-за короны нет денег ни на что. И как раз в это время Европа отдает на вооружение 300 миллиардов долларов. И если подсчитать все вместе, то у нас с одной стороны находится НАТО, которые отдают на вооружение более чем тысячи миллиардов, а с другой стороны у нас Россия которая настолько опасна для всей нашей безопасности. И я посмотрела, что же тратит Россия актуально на вооружение. Россия на данный момент тратит 61 миллиард долларов в год. То есть Россия, которая тратит на вооружение всего лишь 61 миллиард долларов, настолько опасна для НАТО. Которая в год отдает тысячи миллиардов долларов на вооружение, для новых ракет, для улучшения своих ядерных ракет, для всего возможного, чего человечеству не нужно. Это же все настолько смехотворно, что нам рассказывают. Не Россия опасна для нашей безопасности, а что мы каждый раз отдаем все больше и больше денег на вооружение. Вот это опасно для нашей безопасности. Поэтому нам нужно это срочно остановить и нужно начать разрушаться. Также нам в Германии не нужно ядерное оружие. Это еще никогда не способствовало нашей безопасности. Вот только недавно прошел тот день, когда 80 лет назад Германия напала на Советский Союз. И уже сразу, на следующий день, на повестке дня, у немецкого правительства находится 27 новых военных проектов на которые нужны деньги в размере 18 миллиардов евро. Вот так взяли и одобрили дополнительных 18 миллиардов евро. То есть проекты, которые не были финансированы до сегодняшнего дня. Быстренько профинансировать еще до того, как политики отправятся в отпуска. И как раз сейчас, в это наше время, в котором достаточно проблем с государственными расходами, но 18 миллиардов есть для новых танков, для новых истребителей, для новых ракет. Немецкое правительство просто потеряло свой рассудок. Эти деньги нам срочно нужны, чтобы смягчить последствия корона-кризиса, чтобы поддержать людей, которые сейчас все потеряли, а не на вооружение. И один из этих новых военных проектов, который теперь будут финансировать, называется «Система воздушного боя». И эта новая система воздушного боя реально опасна. Это не просто самолет, который транспортирует ядерное оружие. Этот проект для начала получит финансирование в размере четыре с половиной миллиарда евро, а в итоге он будет стоить более 100 миллиардов евро. И эта сумма только из Германии. Этот проект должен автоматизировать войну. То есть в будущем не люди должны будут принимать решения использовать оружие. Если да, то какие и сколько людей должны лишиться жизней? Эти все решения будут принимать компьютеры. И это же реально страшно. Я ведь еще хорошо помню. И думаю, что среди вас тоже есть люди, которые помнят, что во времена Холодной войны существовали несколько ситуаций, в которых чуть ли не дошло до реальной войны, если бы люди не принимали бы решения очень ответственно. Такая ситуация, к примеру, была в 1983 году. В Советском Союзе показало оборудование, что на Россию летят пять американских ракет. И ответственный за это офицер, у него тогда было две возможности. Нажать кнопку в качестве ответа, чтобы запустить противоудар, который в реале не являлся бы противоударом, потому что это была ошибка. Никакие ракеты не летели в сторону России. Это была техническая ошибка. Либо этот офицер исходит из того, что это ошибка, и не нажимает в ответ на кнопку. И тот офицер тогда не нажал на кнопку. Ведь иначе нас всех тут уже наверняка не было бы. И этот случай показывает, насколько опасно давать принимать такие решения компьютерам. Ведь если в будущем из-за этого нового проекта будут принимать решения не люди, а компьютеры, тогда такая ошибочная ситуация может вызвать реально большой конфликт. И мое мнение... Такого проекта не должно существовать. Тот, кто поддерживает такой проект, реально сумасшедший. Надо этот проект остановить. Нам не нужны цифровые войны. Нам не нужны и обычные войны. Нам нужен мир. И просто ужас! Сколько партий в Германии уже относятся к тем, кто хочет больше вооружения? К примеру, партия Меркель, которая в предвыборной кампании уверила всех, что, конечно, Германии нужно больше отдавать денег для НАТО. То есть еще 30 миллиардов евро в год больше на вооружение. Партия Меркель не упомянула, кто это должен платить. Но это и так ясно. Но не только партия Меркель находится на сумасшедшем пути. Также и партия Зеленых. Если посмотреть, во что они превратились. Партия которая была создана из движения «За мир». А сегодня они нам рассказывают, что Германии нужно участвовать еще больше в войнах. Также зеленые восторги от того, что теперь и Германия может лишать людей жизни по всему миру с помощью дрон. Постоянно, конечно, эти дроны попадают не в тех. Ну что ж, им просто не повезло. Да и какая разница, это же далеко от нас. Где-нибудь в Афганистане, в Пакистане. Боже мой, во что они только превратились, эта партия. Они хотят воевать. Поэтому эта партия зеленых для людей, которые желают мира, неправильная партия. И об этом нужно постоянно упоминать.